Шалом, мир вам! Тема сегодняшнего нашего послания – это «Верный человек богат благословениями». И, знаете, это отрывок, который из книги «Притч» 28 главы 20 стиха. «Верный человек богат благословениями». В сегодняшнем дне в свете развития и, можно сказать, такого прогрессирования греха Мир теряет понятие о верности. Доходит до того, что уже странно смотрят на тех, кто говорит о верности в браке, о верности в дружбе, не говоря уже о таком понятии, как о верности делу или работе. В то же время, если спросить любого человека, хочет ли он, чтобы его муж или жена, друг или партнер были верны, каждый отвечает, конечно же, да. Писание уделяет особое внимание э, именно Вопросу верность Библия говорит о Боге, что Он есть Бог верный. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, Бог, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Торазокония 7 глава, 9 стих. Будучи Богом верным, Бог ожидает от нас, чтобы и мы окажемся верными. В первом послании к Коринфянам 4 главе во втором стихе написано так. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Ясно одно, что не может человек вдруг быть верным во многом, если он не будет верен, знаете, в каких-либо мелочах. Именно поэтому такое особое внимание уделяется мелочам. А в Писании написано «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих знаете, добросовестное исполнение того, что мир называют мелочью, или, как в Писании сказано, малым, делает жизнь человека удовлетворительной, или, как мы любим выражаться, счастливой. Маленькие дела, любви, милосердия, маленькие поступки, требующие самоотречения, простые слова, участие и милосердие, и, знаете, неприемлемость к греху, к маленьким даже грехам, в этом суть на самом деле христианство. Господь ожидает от нас благодарности за ежедневно получаемые благословения, за мудрое использование ежедневных возможностей и за добросовестное умножение веренных нам талантов. Как написано, кто верен в малом, обязательно будет поставлен над многим. Тот будет готов справиться и с более ответственным делом. Такой человек готов в числе первых по призыву Господа отречься от самого себя и пойти на самопожертвование. Вы знаете, как-то в нашей общине покаялся один еврейский мужчина, которого звали Яков. И в это время он нуждался в работе. Мы помолились за него, и Бог ответил на молитву. Он в скорости получил хорошую работу. Эта работа была по специальности, эта работа была по сердцу. И кроме того, эта работа была очень хорошо оплачиваема. Вы знаете, он обещал Богу много, что Он будет верным. Но через некоторое время его вера как-то стала угасать, и он все реже стал появляться в нашем собрании. Мы встретились, поговорили. И он сказал, что сегодня очень занят по работе, так много работы, и он должен уделять много внимания своей работе. Поэтому у него нет времени на то, чтобы посещать богослужение. Прошло некоторое время. Яков позвонил. Он был очень печален. На самом деле он был практически в депрессии. Мы встретились, пообщались с ним. Выяснилось, что его уволили с этой работы. И он сказал, я понимаю, что Бог мне дал тогда работу. Но потом я был неверен, и по этой причине я потерял эту работу. Потому что верность приводит к благословению, а неверность приводит к тому, что человек лишается разных всяких благ и всяких других вещей, которые, кажется, ему сегодня доступны. На самом деле, знаете, когда мы с ним побеседовали, он воспрянул духом, и я сказал, работа – это, как говорится, второе. Оно тоже важно сегодня в жизни, потому что без работы никуда, потому что нужно за все платить и нужно обеспечивать семью, это понятно, но в то же самое время есть важные вещи, в которых нужно быть очень верным. И это твои взаимоотношения с имогущим Богом. После нашей беседы Яков, знаете, так воспрянул в духа. Его депрессия ушла в сторону, и он очень активно включился в служение, он посещал богослужения, он ходил с нами на разные инвестиционные мероприятия, которые мы устраивали на улице и участвовал в других проектах. Он был очень активен. Мы молились за то, чтобы Бог дал ему работу. Через некоторое время Бог ответил, он получил работу. Это, конечно, была не такая уже хорошая работа, как была в первый раз, но все же он был доволен, потому что он получил работу и мог обеспечивать свою семью. Вы знаете, Иаков говорил о том, что я буду верен Богу, я буду теперь очень за Ним следовать, я буду идти и буду всегда верен им. Прошло не так много времени, и вновь Иаков потерялся. И проблема заключалась в том, что он был увлечен своей новой работой, и времени на Бога у него не осталось. Все повторилось. Без всякого объяснения работодатель его уволил и сказал, что он больше ему не нужен. И вновь печаль, вновь расстройство, депрессия. Но, знаете... С Богом шутить не надо. Верный человек в малом получает благословение. Как-то в нашей общине покаялся один брат, его зовут Олег. И он задал вопрос. Вот я сейчас устраиваюсь на работу. Мне сразу сказать о том, что я христианин? Или э, потом в процессе пусть узнают, что я христианин? Я сказал, ты знаешь? мы проходили уже такие этапы. И люди обычно, когда не говорят о том, что они христиане, сразу, происходят некоторые проблемы. Некоторые думают, что в процессе, когда они будут вести правильный образ жизни, что они будут какими-то замечательными работниками, люди спросят, почему ты такой хороший? И они ответят, я христианин. Но проблема в том, что если человек сразу не говорит, что он христианин, то потом он всегда будет делать что-то не так, и у него не будет времени или момента того для того чтобы сказать что он христианин поэтому я порекомендовал олегу чтобы он сразу сказал что он христианин и поставил это очень принципиально вопросом того что он не будет делать каких-то непонятных вещей которые ну не подходят под его понятие веры или пришел на работу он заявил о том что он христианин Вы знаете когда все шли на перекур Ему курить не надо было, и все на него подозрительно смотрели. Потом, когда это сообщество собралось для того, чтобы отметить какой-то праздник, и все решили выпить, Олег не участвовал в этом, потому что у нас не принято потреблять спиртной. И ответом было то, что люди очень странно на него смотрели. Потому что, как обычно говорят, ты не пьешь по причине, или ты болеешь, или что-то еще с тобой не так. Но Олега было все в порядке. Это были наши принципы. И знаете, он пришел и сказал, что люди странно смотрят, люди как-то не так. Я говорю, верный человек богат благословений. И в действительности через некоторое время на него уже стали смотреть по-другому. У одной сотрудницы была проблема, и она пришла и ему и сказала, Олег, а ты можешь обо мне помолить? И он помился о ней. Ее вопрос разрешился. Потом директор, он, наблюдая за Олегом, сказал, я хочу поручить тебе важное какое-то дело. И ему стали поручать важные дела. Когда Олег спросил, почему эти дела не поручат кому-нибудь другому, ему ответили, ну потому что ты верный человек, и тебе мы хотим поручить эти дела. Для того, чтобы исполнять эти дела, необходимо было ну, быстро передвигаться, поэтому ему выделили э, автомобиль служебный. И зарплата его стала расти. Вы знаете, Писание говорит, что верный человек – благословение. Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня сделали такой вывод для себя и вынесли очень важный этот урок. Мы хотим услышать от Бога эти благословенные слова, которые Он говорит. Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина Твоего. Матфея 25 глава, 21 стих. Нам необходимо быть верными. И знаете, не думайте о том, что ты сможешь быть верен в чем-то большом, если ты не смог быть верен в чем-то малом. Для того, чтобы оказаться верным в чем-то большом, нужно быть верным в очень маленьких вещах. Поэтому будь верен в каждой мелочи. Будь верен во всем. И ты увидишь как верность в мелочах приведет тебя к тому, что ты станешь верным во многом и будешь подставлен, поставлен на многое. И тогда ты узнаешь точно, что такое верный человек, который богат благословениями, потому что верных Бог благословляет особо. Давайте помолимся. Бог Авраама Исаака Якова, Великий Всемогущий, мы прославляем Твое имя. Мы благодарны Тебе, Господь и Бог, на что Ты Благословляешь верных людей. И мы, Господи, хотим быть такими же верными, как и Ты, наш Бог. И мы молим о том, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы во всякой мелочи мы были верны. Потому что верный в любой мелочи станет в действительности верным большом. И Ты такого человека благословишь и поставишь над большим. Мы благодарим Тебя во имя Ишуа. Аминь.